Успешные люди обязательно занимаются спортом, но у них на это мало времени. Гаджет-чек в виде насадки на палец определяет состояние мышц человека всего за 15 секунд. Решает, нужна ли тренировка в тот день, когда делается диагностика. Устройство помогает создать максимально эффективный режим тренировок и определить время, когда физические занятия пользы организму не принесут.